Добрый день, уважаемые коллеги! С вами на связи Лотникова Лёля. Сейчас я вам покажу, как в вашем сообществе среди участников делать назначать администрацию. Итак, вы находитесь в сообществе, заходите в управление сообществом, заходите в участники, и перед вами открылись все участники. Допустим, вы хотите назначить вот этого человека администратором, видите, назначить руководителем. Мы кликаем на это слово, и назначаете кем? Админом, редактором. Вот, допустим, вам нужно назначить администратором. Кликаете на него, вот появился вот такой вот точечка. Вот, и назначить руководителем. Все, этот человек может делать... Все, что угодно в вашем сообществе, то есть вас помощник, это рекомендуется делать для рабочих страниц, со всех, всех рабочих страниц ваши делать администраторами для того, чтобы вы могли с любой рабочей страницы руководить вашей группой. На этом все, я надеюсь, видео будет вам полезным.